И поедем. Так, друзья, всем привет! Всех рад видеть. Меня зовут вам Морзок. Я являюсь руководителем ПивПН, сел, да, руководитель ПивПН в компании ПивНет. сегодня мы будем разбирать, что же такое ПивПН, для чего он нужен, как на нем зарабатывать, да, строить большую команду зарабатывать неограниченное количество денег, потому что это самый доходный, самый нужный продукт 23 года. Никто нигде вам не отдает до 75 процентов вам за рекомендацию. Нигде такого нет, ну, если там о каких-то матрицах непонятно говорить, то есть может быть и то, как пойдет. Да? Давайте с вами начнем. Что же такое VPN? Освежим, память, кто постоянно присутствует. Вот, если есть новенькие, еще раз проговорим и узнаем, что же такое VPN. VPN это безопасное зашифрованное подключение пользователя к сети, с которым он может обходить то есть локальные ограничения, как у нас сейчас. Если говорить о нашей стране, да, о России, это блокировки, возможных там инстаграмов, твиттеров, фейсбуков, да, и множество других площадок, да, кто-то может быть учиться за рубежом, да, он также без -а не может да, сейчас а, проходить там а, лекции, быть на лекциях, да, а, присутствует, в общем, на занятиях да, и для этого и нужен а, VPN, да. Но а, если да, разобрать детально, это прежде всего. А, ваша безопасность, ваша безопасность на просторах интернета. То есть, когда вы пользуетесь интернетом, он у васключен, да? Вы передаете свои данные и также их получаете, да? Непонятно с каких источников. И VPN является как а, ваш защитник, да? Как ваш фильтр фильтрует он, образно говоря, информацию и не дает, а, то есть, подключиться к вам, взять, там, например, ваши логины, пароли, там, вашу почту, да? Там, номера телефонов, да, если вы где-то там в интернете а, вводите, да, ну, это ваш а, это ваша защита, да, это защита от злоумышленников, защита там ну, от всяких провайдеров. Это, например, если взять, а вы приходите в какой-то кафе, да, и подключились к а, а бесплатному Wi-Fi, да, и у вас пишется сразу, если вы обращали внимание, что эта сеть небезопасная. Будучи, используя VPN, вы можете быть уверены, что рядом сидит за столом какой-то человек и не перехватит ваши данные. Вот. В принципе, для этого и нужен VPN. То есть для обеспечения полной и частичной анонимности в сети интернет, для обеспечения передаваемых и получаемых данных, для доступа на заблокированные ресурсы и для защиты от взлома и хакерских атак. Вот. Это в принципе для чего нужен ну, VPN как таковой в вот, нашей обыденной жизни. Да? И даже если бы а, не было бы, например, сейчас никаких маркировок, да, а, то есть мы могли спокойно пользоваться, да, но то есть это, ваш, это ваш щит да, в сети интернет, используя VPN, используя наш VPN. То есть вы можете быть абсолютно спокойны, что вы находитесь в безопасности. И никакие ваши данные не будут украдены а, потом слиты куда-то в сеть, да, и они распространятся, да, и вы где-то себя увидите, да, там, в очередной, в очередном сливе информации, да, где ваши будет, там, например, почта или еще какие-то ваши конфиденциальные вещи. Вот для этого и нужен VPN как таковое. Это не просто архив блокировки. Что же такое наш, непосредственно наш VPN от компании Это сверх безопасно анонимный VPN протокол взаимодействием через Telegram бот. Взаимодействие через Telegram бот это означает, что вы а, оплачиваете свою подписку да, и получаете а, приватный ключ а, то есть для каждого, он индивидуальный, через Telegram а, в этом сложности нет, а зайти а, в PURNET бот, да, а, выбрать у вас PVPN а, а, и совершить оплату, да, и Тут Дня два назад даже человек спросил, а, какой вы используете а, то есть платежный шлюз, а, кто является поставщиком, он говорит, что очень круто, вот, ну, прям все очень четко работает. Вот. Так вот, 3 доллара в месяц. Да? Опять же, по нынешнему курсу рубль-доллар а да, это ну, 2,70-2,60 доллара, то есть 200 рублей в месяц. А цена в рублях, она неизменна, 200 рублей там. 569 и так далее, да, в долларах соответственно она будет а, меняться, да, она то в больше, то в меньшую сторону, все в зависимости от курса рубля. Реферальная программа до 75%. Да, Реферальную программу мы чуть-чуть подальше с вами разберем. Скорость до 300 мегабит в секунду и опять же мы готовы а, вам подавать до 300 мегабит в секунду. Готовы ли ваши провайдеры а, то есть такой скорости. Ну, в большинстве случаев нет. То есть мы готовы, а здесь все зависит от вашего провайдера. Если ваш провайдер дает до, там, например, 50 мегабит в секунду, ну и соответственно скорость у вас и будет в пределах 50 мегабит в секунду. Да, еще хочу сказать, наш VPN, он не режет скорость. Да, может быть есть минимальная какая-то подъезд, но вы ее вообще никак не ощущаете, что он включен ну, что VPN у вас включен, что он не включен. Да? Вот, то есть разницы вообще не увидите. Но я, например, пользуюсь на мобильном устройстве и не отключаю его совсем. У меня только обновляется трафик в плане, сколько он работает. То есть 23 часа 59 минут 59 секунд, и потом пошло все заново. Безлимитный трафик. Вам не нужно переживать, сколько вы сколько у вас включен VPN, сколько вы скачали, сколько вы находитесь в интернете, да? мы за вас это подумали, и как бы сделали безлимитный трафик, вы сколько угодно, в каком количестве можете ну, скачивать а фильмы, в каком угодно качестве, да, и устройство ну, В общем, все, что хотите, скачивайте без каких-либо ограничений. Работает на любых устройствах. Здесь все просто, на любых устройствах, планшет, будучи там, персональный компьютер, либо ваш мобильное устройство, персональные, да, легко, все быстро делается, без какого-либо там, не знаю, так сказать, нету никакого геморроя, да, выражусь так, просто приобрел подписочку, скачал распаковщик от VPN нашего ключа, да, и... Все, подгрузил его туда и пользуется свободно а, безопасный протокол UVN а, здесь а, нужно понять что безопасности мы уделили особое внимание и у нас идет а, шарделе перераспределение данных трафика, точнее перераспределение трафика. это а, о чем это говорит то есть а, у нас сейчас 50 там, 2 55 серверов, а, на данный момент наших частных серверов, они не чьи-то, да, это непосредственно наши сервера. Вот, а, и чтобы у всех была стабильная скорость, то есть вы стабильно, ну, то есть с определенной скоростью да, а, находились в интернете и то есть шардинг нужен для этого, он перераспределяет, есть, если есть какая-то нагрузка на один сервер, он а, пользователь перебрасывает на другой, вы это не видите, вы это никак не замечаете. Да? Еще что немаловажно, это а, безопасность, Мы, наши IP ключи а, обновляются каждые полторы тысячи секунд, то есть каждые 25 минут а, идет обновление ключей безопасности. И даже если кто-то что-то захочет там перехватить, ну, у него, даже если это получится, но ну, еще раз говорю, он получит бесполезный набор символов, которые он никак не может расшифровать. Мы, что касаемо нас, да, мы только видим логин сети, да, что вы сейчас онлайн, и сколько у вас входящий, исходящий трафик там гигабайтов, мегабайтов, больше мы ничего не видим, никакие, соответственно, а, там, ваши данные где вы находитесь мы ничего это не храним легкий и быстрый клиент это распаковщик а, open да но опять же а, у нас есть решение да и, как нас будет больше мы это решение а, выкатим так сказать в свет да вы будете уже пользоваться нашим а, был тут вопрос такой а, Просто начали сейчас блокировать да, другие а, сервисы, где да, Я вам могу сказать, гарантированно, а, вы можете вообще по этому поводу не переживать. Нас никто не заблокирует. У нас есть решение на любой а, случай, так сказать, в какую бы сторону ни пошло, вы будете всегда оставаться в сети. Вот и все. То есть за это можете не переживать. А, далее, ну разрешено, все что запрещено, это то есть куда хотите туда заходите нет никаких ограничений да. что такое PvPN? напишите пожалуйста я в чатике все понятно может задайте вопросик я сразу отвечу А поставьте плюсик там минусик не знаю а в официальном чате либо в чате VPN. Просто именно что про Випеену. У кого-нибудь есть вопрос? Александр, спасибо. Ладненько, поедемте дальше. Почему QP? А нашим партнерам было а, более 90 продуктов, так сказать, платных, бесплатных, проанализировано на рынке. И а, как, какие-то уже не работают, какие-то вот прям недавно уже подзакрылись. Да? А, исходя из этого, а, мы составили, так сказать, сводную таблицу. А, цена у нас 3 доллара, да, но 200 рублей в месяц. У аналогов а, минимум, минимум 500, там, 700, а то и 1000 рублей, и то они нам уступают. А, еще раз говорю, а, как мы только запустились, люди к нам приходили, которые платили 700-800 рублей в месяц, они говорят, ничего себе, у вас за 200 рублей. Ну, то есть, небо и земля. Как бы, вот так вот. Free VPN, ну, здесь... PVPN это бесплатные VPN, и они вообще зло. Вот правда, кто пользуется бесплатным VPN, я знаю, есть у многих, которые там, по 5-10 по 10 штук установлены, вот, это зло. Запомните Безопасность. PVPN, а, ну, у сто процентов Я вам о ней рассказал, у аналогов. Даже, а, даже платные продукты, они небезопасны. Почему они не безопасны? Если взять бесплатные сервисы, да, как они зарабатывают свои денежки, ну, смотрите, то есть оплата серверов, да, зарплата сотрудникам, да, то есть это требует средства, да. как они зарабатывают, то есть никто не занимается, вы поймите одну вещь, никто не занимается благотворительностью, это никому не нужно, все продукты, которые есть, они призваны зарабатывать денег способы у всех разные, так вот, а что касаемо бесплатных VPN, это и конфиденциальность, и безопасность, и у много, у многих платных у многих продуктов, как они это делают, как они зарабатывают средства, но прежде всего, кто там что говорит, что у них реклама там или еще что -то? все это бред, они зарабатывают а, а, средства, да, сливая ваши данные, откуда они их берут, ну вы включили свой VPN бесплатный, да, Полезли вы, например, то есть не полезли, захотели зайти вы, например, ну, допустим, свой кошелек, ввести мнемоническую фразу, или еще там какие-то, ну, не знаю, вообще, без разницы куда. Эти все данные хранятся у них на серверах. Они в любой момент могут посмотреть эти данные. То есть и вы в любой момент можете что? Просто взять, не войти либо свой крипто кошелек, либо не войти там в ВКонтакте, в Инстаграме, вообще не имеет значения. У них а, а, сразу есть заказы, либо есть заказы, либо они а, то есть, а, сливают ваши данные. Вот, вы же не, ну, неоднократно слышали, видели, да, все сеть утекло, а, да, давайте возьмем тысячу пользователей там, а, а, там, почты и так далее и тому подобное. Но откуда это берется? Вот, кто пользуется, неправильно подбирает платные, все, а, платные продукты, кто Пользуются бесплатными VPN. Еще раз говорю, бесплатный VPN это зло. Все ваши данные, они находятся у них. И они в любой момент, все, что захотят, могут сделать. Стабильность. Ну, на процентов стабильности, да, какие-то возникают там, помарочки, но мы в кратчайшие сроки все решаем. И опять же, это как правило, если есть какие-то шероховатости, это либо от провайдера зависит, ну, либо устройство там, например, почистить кэш надо, если это Android, ну и так далее, и тому подобное. У По аналогов 50 на 50, вот при VPN, ну, а стабильность никакой не может быть речи. Я, кто был на предыдущей презентации, я рассказывал, что я психанул, а мне сказали, что вот бесплатный VPN, хороший, я им пользуюсь, зачем не платный, я его, его установил. А... И мне две минутки хватило, чтобы понять, что ныне ну, ну, речи не может быть. Да, Инстаграм кое-как прогружается, чтобы зайти там, в Яндекс либо Контакт Это все. Ну, его нужно отключать. Простота. У нас все очень просто. Вы да, приобрели через Telegram подписочку там, на год. Либо достигнем тысячи пользователей активных, да, выпустим а, на 65 лет подписочки, да, это, кстати, к слову о том, что надолго ли мы и заблокируют ли нас. Но ну, если мы ага, даем на себя берем такую ответственность, но ну, мне кажется, а, это о чем-то говорит. А, так. У, у аналогов. Ну, опять же, да, у кого есть там свои приложения, миллион реклам, а, нужно посмотреть, чтобы включить. Подключиться к одному. А, сервер он не работает подключиться ко второму в общем у нас все просто зашел на кнопочку нажал все вот приключен скорость я об этом говорил до 300 мегабит в секунду у аналогов урезанная но VPN, о пипе на скорости никакой не может быть речь а, заработ до 75 процентов у аналогов а у кого-то есть заработок но этот заработок заключается в том что пригласили друга одного уровня Одного уровня реферальная программа. А, и, то есть ты пригласил человека и получил доступ на неделю бесплатно. Вот. Либо какие-то там средства внутри кошелька, которые ты можешь только потратить на приобретение еще подписки. Вот. Ну, при VPN, а какой заработок, не может быть и речь. Поддержка 24 на 7, это как наш чат VPN. Это консьерж служба наша замечательная, которая разговаривает на восьми языках, вот, вы можете ей написать по любому поводу. Вот. У аналогов, ну, поддержка она, у кого-то есть, тоже там относительно более-менее, а у кого-то есть, там мне люди ждали. Вот. Опять же, это мы не из своей головы взяли, это был произведен анализ. Ну, фильм, поддержка она, да, как есть. Комьюнити, ну, соответственно, у нас турнет юрнет-групп, да, и наш комьюнити оно с каждым днем расширяется, у, у аналогов нет, у FreeVPN, ну, соответственно, тоже нет. Реальные пользователи, ну, опять же, у нас все реальные пользователи, то есть у нас нету кто, образно говоря, какого-то там бесплатного периода, вот, так что у нас пользователи все живые, все реальные, у аналогов 50 на 50, но ну, FreeVPN все аналогично, история это если мы прошли с вами сравнили с другими продуктами которые есть на рынке да, и почему стоит выбрать все же наш P -P а, то есть 10 10 сравнений да, мне кажется здесь не может быть то есть другого пути да, как начать пользоваться нашим продуктом скажите в этом плане напишите поставьте еще, все понятно если есть вопросы, задавайте их в чат. Там если есть кто, Никита или Кто, а может быть скините ссылочку на чат, чтобы люди писали. Ладно, друзья, маркетинг. P.U.P.N. Это самое жирное. Самое, наверное не то, что самое приятное но одно из самых приятных когда ты пользуешься первым качественным продуктом а второе ты его можешь рекомендовать и за это получать деньги, реальные живые деньги то есть что может быть проще а что может быть легче еще раз говорю мы входим в тройку по использованию bpn россия да, а, и весь рынок как таковой свободен вот, и на этом можно зарабатывать не, неограниченное количество средств То есть, ну, это очень круто а, как работает у нас маркетинг базовый 10 процентов а, что это значит ага базовый 10 процентов что это значит это значит когда вы приобрели подписочку до да, оплатили там на один либо на 30 дней вы становитесь уже в экстравалентную программу то есть у вас базовая 10 процентов то есть вы пригласили кого-то вы получили 10 процентов ну и соответственно от трех партнеров 15 процентов ну и так далее до 75 процентов то есть если умеет читать, да, а, ну, давайте с вами, допустим, возьмем, вот вы, здесь не обязательно в первой линии, да, а, то есть вы в первую линию можете троих человек позвать, эти трое, еще трое и так далее, у вас разорвался спрос, но вы зарабатываете со всех. А, но ну, давайте, допустим, с вами возьмем 75%, у вас это, то есть 100 человек, 100 партнеров. Ну и давайте возьмем среднее. 50% вы получаете э, с каждой продажи. То есть э, 100 человек это 20 тысяч рублей. Вот 10 тысяч рублей это я взял среднее. То есть где-то больше. Да? Э, вот, и скорее всего больше где-то процент 60, 60 будет. Ну давайте даже возьмем 50%. 10 тысяч рублей вы просто получаете за то, что вы пользуетесь крутым продуктом и просто вы его когда-то кому-то где-то рекомендуете, да? Ну, что может быть легче, я не знаю, правда, а, ну, то есть, я, я честно, я не, не понимаю, что может быть проще и легче. А если мы с вами возьмем, у вас 75% процентов и вы кому-то продали подписочку на 65 лет, которая будет стоить, ну, давайте, допустим, 65 тысяч рублей, чуть-чуть побольше, сколько сколько вы давайте возьмем 65 тысяч рублей сколько вы а, заработаете если у вас ранг 75 процентов вот напишите пожалуйста сколько вы за одну продажу просто продажу продукта сколько вы заработаете если у вас если подписчик стоит 65 тысяч рублей у вас ранг 75 процентов напишите пожалуйста Активные друзья, смелее. Мы здесь пришли разбираться в продукте, зарабатывать на нем средства, да, пользоваться им, зарабатывать средства. Мы все хотим жить хорошо, да, жить в достатке, да, и хотя бы не нуждаться в средствах, да, что мы могли потратить там лишнюю копейку, там, пойти в магазин или купить там, дочке, сыну что-то. Да. Мы сюда пришли разобраться, как же это можно делать, Почему это стоит делать? О, Оксана Василина, да, примерно столько-то, около 50 тысяч рублей. Но вот теперь просто на секунду задумайтесь. 50 тысяч рублей за одну продажу. За одну продажу вы просто заработали. И это не какие-то там, там бады, там, да, давайте возьмем, не какие-то даже... Я ну, ничего не хочу сказать, но это не инвестиции, что человек может не пойти там, да? Это человек, который пользуется продуктом, он вам говорит спасибо вам большое и еще вам дает 50 тысяч рублей, что вы ему когда-то порекомендовали, что может быть еще круче. Кто а, за продукт такую сумму вам отдаст? Ну никто. Это нет ни у кого, ни в одной компании. Мы это сделали, мы вам отдаем, но я не понимаю, почему еще, еще раз говорю, вот неделя прошла, я не понимаю, почему еще не все а, а, пени трубят вот, везде. Многие наши комьюнити, а, да, делают, но для меня все равно непонятно. То есть, а если возьмем даже годовую подписочку, у вас ран до 50% давайте. Плохо просто за одну продажу получить 1100 рублей там, с копеек, но нет. Вы продали человеку продукт, которому он, он вам скажет спасибо, там Кате, Дима, там, Сергей, спасибо тебе большое, что ты мне посоветовал, очень все круто, да? и на тебе еще 1000 рублей за это. И у вас неограниченное количество, то есть вы сколько угодно можете в первой линии там кстати чем больше она тем лучше да в первой линии у вас будет партнеров а, еще просто прислушайтесь кто только может быть если есть новички или кто-то а, собирается да начать а, по сети да продавать qn мое вам а, а, так сказать Сначала лучше делайте месячных людей, повышайте свой ранг. Вот повысили свой ранг и можете уже людям предлагать, но вы и так можете, но это чтобы не упустить свою выгоду, свою прибыль. Да? То есть вы там образом говоря на месячных подписочках, да, и не забываем, когда вы пригласили партнера рассказать ему о этой возможности. Да, не, все, не всех это заинтересует, есть просто пользователь, которому нужен а, VPN. Но не забыть ему сказать, а, вдруг у него кто-то спросит, а, ты каким VPN пользуешься? Да вот VPN, круто, а как а, подключиться к нему? И вдруг вас дает, да вот, знаете, реферальную ссылочку, вот, подключайся. Вот. Не забывайте, пожалуйста, друзья, рассказывать о возможности заработка, да, если человек это сейчас не нужно. Не значит, что он никому его не порекомендует. Это может быть чистая случайность. Да? Вот. То есть здесь еще важна передача ваша, да, вашим партнерам доносить правильную информацию, что это не просто продукт, а это источник заработка. И тем самым вы растете как и в количестве партнеров, так и растете в качестве получаемого вознаграждения. Вот если коротко пройтись, как действует а, маркетинг вообще. Все здесь а, довольно-таки просто, а, ничего нет сложного. Да? Вот давайте с вами возьмем, просто посмотрим. Если у вас, например, 75% да, а, и, вы, и у вас есть первая линия, допустим, Максим, а, Ника мы пропустим с вами, и есть Максим, у него ранг 50%. И Максим, а, приглашает Анну, да, приглашает, это его прямой партнер, это первая линия. Что в этом случае происходит? Возьмем 200 рублей, из которых 150 это маркетинг, да, отправляется, то есть всем тем, кто пользуется, кто рекомендует, да, а 50 рублей это отправляется, то есть 50 рублей это на оплату серверов, так далее, то есть это уже доход компании, так сказать, 50 рублей, 25% с каждой продажи. Так вот, Анна оплачивает 200 рублей, да, месячную подписочку. Что в этом случае происходит? Максим, так как у него ранг 50%, процентов, он получает за Анну 100 рублей. Что же получаете вы? У вас 75, Макс 50. 75 минус 50, 25%. процентов. То есть вы получаете 50 рублей за то, что Максим пригласил Анну. И это может быть, друзья, в чем прекрасен этот маркетинг? Вы, людей, можете вообще не знать, не слышали никогда о них. Да? Это может быть там пятая линия, там, десятая линия, не столь важно. А, Кто-то кого-то пригласил, вам а, в видели увидели уведомление, да, вам, а, вам начислено вознаграждение. Да? А, или ваш партнер совершил покупку, ваше вознаграждение столько-то столько. А у кого есть в стейкинге 5000 монет, тот знает что получает уже двойное вознаграждение это за покупку pn токенов так как у нас при оплате любого продукта и в частности пvp -а, да человек с банковской карты например если взять 200 рублей оплачивает он изначально покупает токен потому что у нас vpnчик оплачивается токеном то есть вы если будете оплачивать, вы увидите это, что вы хотите приобрести, например, 6 токенов а, по такой-то цене на 200 рублей. Вот. Так, так вот, а, а, то есть а, это в автоматическом режиме, а, все конвертируется, ваши 200 рублей, откупается токен, да и вам приходит вознаграждение в токене а, которое вы можете без вопросов а, вывести, обменять на любую криптовалюту, вот. все это делается в один клик, вставить, выбрать нужное количество токенов и вставить в ваш адрес кошелька и там уже в обменнике вы обменяете, то есть на панкейке, либо на без разницы, либо на менторе, да, через консоль Mintry вы обменяете. А далее, друзья, как мы это соберем в канале под постом 200 реакций, то в ближайшее время, после того, как соберем в ближайшее время, выводы сделаем на Киви-карте. Вот. Так что вам вообще не стоит, кому это не нужно, кто пришел просто заработать, не хочет, сталкиваться ни с какой-то криптовалютой, вам будет намного проще. Вы заработали за приглашение, вот и нажали кнопочку продать, ввели номер карты Киви, вам средства пришли, вступили. Все предельно просто. Друзья, Маркетингом, все понятно. Напишите да, нет, нет, да. да. Или, или, или можете написать, Вань, иди уже отсюда. Ты нам надоел. Отлично. Ох, у меня это получается. Нет, а презентация, ну да ладно. Друзья, что касаемо подписок, я вам так расскажу. У нас есть сколько? 6 наверное, вариаций, это месячная подписка, ой, это дневная подписка, есть месячная подписка, цена 200 рублей, трехмесячная 569, по-моему, полугодовая, сейчас я вам даже скажу, извиняюсь, после презентации, не обновленная так. сейчас прям секундочку сюда под подписочком один день стоит 100 рублей 30 дней 200 рублей 90 дней 569 180 дней 1126 рублей 360 дней 248 и unlimited это на 65 лет а, будет стоить 88 рублей в месяц. Можете сами почитать шестьдесят 65 лет умножить на 88 рублей в месяц и увидите эту сумму, которая будет а, стоить эта подписочка. Эта подписочка будет включать в себя 65 лет. А, каждые пять лет вам будет а, приходить новый ключик. А, вот. Все обновления, которые будут выходить вы будете первые получать, а самое приятное – это возможность то есть от всех продаж еще и зарабатывать. Это будет выглядеть так 25 – 25% остаются, которые у компании, мы оттуда с этих 25% берем 10%. И все те, у кого есть подписочка unlimited, то есть пожизненная подписочка, между собой будут разделять прибыль то есть 10 прибыль то есть будет у вас 100 человек а прибыль составил например 1000 долларов ну вот посчитайте каждому еще то есть там, по 10 долларов получается каждый еще получил круто круто и тем самым вы можете спокойно эту подписку отбить за очень короткий промежуток времени друзья у меня все. Скажите, пожалуйста, если у вас вопросики, если есть, напишите, пожалуйста, в чатик. Я вам отвечу. Кому-то что-то может непонятно. Есть новички? новичкам все понятно. Александр, слушаю вас. Иван, еще раз добрый день. А, добрый вечер, вернее. А еще раз про пять тысяч монет. Пожалуйста. А 5 тысяч монет, смотрите, у нас есть инвестиционное направление. Если у вас есть стейкинги от 5 тысяч монет, бюрнет, вы становитесь в реферальную программу, так сказать, у вас становится 2%. И когда ваш партнер приобретает подписочку месячную за 200 рублей, в этом случае что происходит? Первое вознаграждение вы получаете 2%, так как у вас есть от 5000 монет в стейкинге. То есть от 200 рублей 20 рублей вы получаете. И второе вознаграждение вы получаете уже а, по а, рангу в PVPM. Как-то так. И дальше. Marketplace. В общем везде любые продукты, где ваш партнер а, будет приобретать. А у нас будет, если человек оплачивает рублями, в любом случае будет приобретаться наш коин токен вы будете получать награждение кто как бы в долгу советую как бы, на pure purenet coin да это акция наша так сказать советую приобрести положить стейкинг это не финансовый совет но если вы с нами надолго а, то есть, а мы с вами на всю жизнь вот, как бы это сейчас не звучало то приобретайте вот, потому что дальше цена и так далее, и тому подобное все выше. Вот. А, Как-то так. Иван, спасибо. Спасибо за да, ответ. Пожалуйста. У кому есть еще вопросики? Так, так, так. А мне. Давайте я сейчас выключу трансляцию, наверное, экрана. А, нет, не выключу. Похоже. У кого-нибудь есть вопросики, поднимайте, друзья. Ручку, может быть, напишите. Друзья. Все в ваших руках. Не ну, правда, я это каждый раз говорю. Понятно, очень много людей, которые, ну, не понимают, там, у них броня очень большая. Не надо на них останавливаться, им что-то доказывать. Лучше поговорить еще с двумя, с другими людьми, с тремя, с двумя. Не нужно вот, вот такому человеку что-то доказывать и говорить, вот это красное, а он говорит это черное. Просто чем больше вы разговариваете, чем больше от вас исходит активности в соцсетях там, везде. В, этом, в чате, в нашем певи да, а, сбрасывайте информацию, просто что-то пишите. А, Александр, вам благодарность, вы каждый раз, когда приглашаете партнера, вы а, с ним здороваетесь, да. Это приятно всем, друзья. У нас семья, она растет все больше и больше. Вот, и давайте, а, как бы, чтобы она быстрее становилась больше, вот, потому что мы завязаны еще на людях, чем больше пользователей, да, тем быстрее все обновления будут выходить. Ну как-то так. Как-то так. Друзья, кто-нибудь что-нибудь хочет еще сказать? Говорите, не стесняйтесь. Мне, вот смотрите, точнее не мне, нам интересно, чтобы вы поняли, вкусили, как это зарабатывать на нужном продукте. Еще раз говорю, это не воздух, да? хотя люди воздух продают. Да? Это нужное для всех, тем более в нашей стране. Потенциально рынок свободен потенциально свободным с такой, как у нас таким, как у нас, маркетингом, с, такой, с таким ценовым диапазоном все свободно и с таким качеством. Все только зависит от вас. Больше ни от кого. И, кстати, я вам анонсирую на следующей недельке. Я так думаю, если все хорошо, уже то есть у нас появится трое. Не считая меня и не питы, и, дай бог, еще один человек, который с вами будет проводить эфиры непосредственно уже а, по продажам, по взаимодействию. Вот. Я очень этого жду. А, вот. И хочу, чтобы это быстрее уже случилось. Кстати, а вы, так как у нас бирюзовая организация, каждый из вас, да, кто в а, желает да кто этим горит кто этим живет да ну то есть, заходите захотите выходите в эфир то есть, мы не против вот ну предварительно согласуем да то есть у нас двери открыты для всех не стесняйтесь как-то так просто друзья если мы будем с вами Дольше тянуть, ну и соответственно вы не забывайте еще самым, одну из самых главных вещей. Покупки PvP способствуют нашему токену в плане его поднятия и так далее и откупу да и не забывайте что у нашего токена в природе всего 1 миллион сейчас да и второй миллион начнет когда когда цена первого достигнет 100 долларов вот. и мы все с вами благодаря Этому продукту можем это сделать. У нас и дальше будут другие продукты. Вот. Но у нас есть сейчас в руках, так сказать, роза, да. И пока мы ей очень слабо пользуемся. Я не понимаю, почему. Либо мы не вкусили, да, а запах денег, так сказать. Ну, либо что-то другое. Так, Ник, у тебя есть что добавить? Либо у кого-то что-то. Друзья, если ни у кого нет вопросиков, вот, я вам еще раз настоятельно рекомендую, кто у нас впервые присмотреться к этому продукту, а в частности к заработку, который вы можете потенциально получать за простые действия. Да? Все действующие наши партнеры, не забываем, кто достигает ранга 50%, да, пишите мне, я вам скажу, что дальше делать, для получения ваших личных промо суточных, да, которыми вы можете пользоваться, да, новым, с новым пользователем делиться. И, как бы, то есть у каждого у вас в любом случае есть те, которые скептические и говорят, что мне бесплатный VPN, меня устраивает, да, и... Типа другого ничего не вот. и ваш он не лучше. Вот для таких случаев а, вы можете им спокойно поговорить промокодик ваш, и они будут пользоваться. Так, а что еще? По приложению сказал, а, все зависит от пользователей. По блокировкам тоже вроде сказал, а, что вы можете не переживать по этому поводу. А. Друзья, ну, у меня как вроде все. Вот. Если что, любые вопросы, я вас просто умоляю, пишите в чат. Кто-то что-то не знает, э, там где взять свою реферальную ссылку, как оплатить там, да, пишите в чат. Пишите, не стесняйтесь. Еще раз говорю, самое главное преступление это ваше молчание. Вот. Мы все нацелены на одну вещь. Наша цель стать подачей. Вот и все. Другой цели у нас нет. И в ваших руках есть инструмент который вас делает могачу. А как вы им воспользуетесь, это уже ну то есть ваш. Кто-то им воспользуется, а кто-то будет просто пользоваться. И видеть, и наблюдать, как другие зарабатывают на этом средстве. Все, друзья, как-то так. Всех рад видеть. Спасибо, что уделили 50 минут вашего драгоценного времени. Я думаю, вы услышали мой посыл. Давайте разгоняться быстрее уже скорее потому что еще раз говорю на пользователях завязано все и некоторые продукты сейчас готовы и жду пока нас вибре не станет больше пока мы сидим ждем у нас ничего хорошего не будет а когда мы начнем действовать у нас у всех поменяется жизнь к лучшему все друзья как-то так всем пока спасибо